Всем привет! С вами Андрей Никифоров, я врач-диетолог, это Диетолог в холодильнике. И знаете, хочу придать отдельный привет а, членам нашего элитарного клуба. Это те, кто ставит лайк еще до просмотра видео. Лайк like и подписка. Итак, сегодня мы говорим про полезность а в том контексте, как распределять продукты в холодильнике, чтобы они хранились дольше и сохраняли свои вкусовые качества хорошие. Итак, что здесь нужно понимать? У нас у всех совершенно разные холодильники. Так? Так. Но есть основные принципы. Это температура и, соответственно, влажность. И мы понимаем, что чем выше полка, особенно если есть там выше морозильник, то там будет холоднее и влажность будет ниже. Там будем хранить то, что быстро портится. Например, мясо, да, допустим, потому что... А эти продукты они требуют, да, такой, там бактерии могут быть, они размножаются. То, что посередине, там важность средняя, соответственно, и температура средняя. Да, на средних полках мы можем хранить что, молочную продукцию, можем хранить, там, допустим, соусы, яйца можем там хранить. А то, что снизу, да, там, соответственно, мы будем хранить а, продукты, овощи, да, фрукты, может быть, зеленушку, ну и дверка. да, У нас есть еще дверка. Это, соответственно, здесь самая максимальная температура. Да, в дверке вот здесь у нас будет вот то, что мы часто открываем, закрываем. То, соответственно, тут то, что могут быть соусы, например, да, яйца бы не хранило. Допустим, у нас как-то была привычка хранить молочные продукты, да, молочку в дверке, и быстро портилось, быстро портилось. И еще, соответственно, три рекомендации. Первая рекомендация. А температура в холодильнике идеально, когда плюс 3, плюс 5, в среднем 4. Когда мы пришли и принесли что-то с собой с магазина, лучше сразу поставить в холодильник, чтобы оно не успело нагреться. И еще важный момент. Не надо мыть продукты перед тем, как ставить их в холодильник. Да, есть такая, ну, у многих привычка, то есть зашли там йогурт и прочее-прочее, поставили, да, помыли. То есть, во-первых, мы их согрели, это не есть хорошо для холодильника. Во-вторых, влажность повысится, это тоже не есть хорошо. Поэтому лучше поставили, а уже потом при употреблении можно будет, соответственно, помыть. Вот такие вот нехитрые рекомендации от диетолога. Вообще-то, диетолог в контексте снижения веса, но и эти рекомендации, уверен, вам будут помогать. Но если интересно снижать вес, а, снижать вес с пользой для здоровья, то внизу есть ссылка. Кликайте, соответственно, и познакомимся поближе. Ну, а пока лайк, подписка и увидимся в следующем видео. Пока.